Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно перепаять вот эти вот трубы, которые находятся ниже уровня пола. Так как утюг у нас просто чисто физически не может достать до этой нижней отметки, поэтому нам нужно что-то придумать для того, чтобы можно было паять под полом. Вот, сегодня в общем я покажу одну технологию, которую я применил на данном объекте. и... Частенько применяю ее там, где это необходимо, потому что не всегда получается использовать стандартные способы подхода к этой работе. Вот поэтому смотрите, будет полезно. Продолжаем. Обычный способ э, отрезать трубы, которые находятся вот здесь, в глубине, с помощью ножниц тоже не получается. Ножницы тоже не хотят у нас работать, поэтому для этого я решил использовать гравер. С помощью гравера я сделаю вырез и, соответственно, обрежу трубу, которая находится здесь у нас, и мы ее потом сможем в дальнейшем паять. Пока, в общем, вот эти вот места я обрежу с помощью ножниц, потому что там действительно я могу это сделать. А вот нижнюю часть уже будем мы вырезать с помощью гравера использовать будем гравер фирмы Dexter. поставили диск по металлу маленький вот такой вот и сейчас будем пробовать отрезать трубу включаем Ну, короче, диск у нас разлетелся, вот такой вот маленький диск, потому что нужно работать одной рукой, и но ей неудобно, поэтому нужно как-то более так безопасный способ выбрать для работы, и, соответственно, сейчас я буду это уже делать, но без камеры, отрежу и потом покажу, вам, что у меня получилось. Пока, работаем. Ну, в общем, встрети попытки. Мне удалось обрезать одну трубу. Вот 20-я труба, не армированная, простая, ПН-20. Поэтому следующую трубу, я думаю, мы уже сможем обрезать легче, потому что опыт уже есть. Два диска потерял при работе. Третий диск пока работает. Вы не поверите, что сейчас произошло. Короче, вот эта вот фиксирующая гайка вылетела, при этом этот шток погнулся руками я его выпрямить не могу Вы представляете какая мощь какая сила была здесь что даже вот этот вот шток был погнутый вот это вот держатель диска представляете да погнулся обалдеть я вообще в шоке ладно меня не задела улетела куда-то он туда сейчас буду искать опасная вещь оказывается не ожидал от нее столько пройти. Декстер. Нормально. Работает хорошо. Нашел я эту гайку. Вот она. Причем она никак не пострадала. Интересно, да? Как вот она вылетела, зацепила и погнула. Прям капец, как интересно стало. Ладно, хоть запасной есть, поменяю сейчас. Если выпрямить не получится. Смотрите, как она прикольно сейчас крутится. Можно как венчик использовать. Ну, короче, у меня получилось это сделать. Отрезал вторую трубу. Кстати, конформация. Вот смотрите, шток толщиной примерно где-то 3 миллиметра. И вот его вот так вот погнуло. Мощно. Будем выпрямлять или не будем, посмотрим потом. Сейчас займемся пайкой. Кстати, такой лайфхак, если у вас вода в трубе есть, вы можете с помощью пылесоса сделать на выдув и выдать воду в ближайшем кране на объекте. Воды нет. Теперь для того, чтобы нам паять соединение в полу, нам нужно будет отдельно вот такая вот внутренняя насадка для трубы и газовая горелка. С помощью газовой горелки мы сейчас будем нагревать эту насадку и будем использовать ее вот здесь. А основную вот внутреннюю часть мы будем греть на утюге, а потом все это соединим уже вот в этом вот месте. Демонстрирую как. Хорошенько надо прогреть ее сразу. Желательно знаешь еще, что сделать. Для эксперимента, что насадка на самом деле хорошо нагрелась, будем использовать трубу обычную. Не нагрелась. Делаем ее до тех пор, пока она не начнет у нас проплавлять трубу. Как только это начнет происходить, будем паять уже основную. Вот. вот, смотрим. Насадка нагрелась, вот видите, все ништя. Теперь, значит, нагреваем насадку и нагреваем. Так, неудобно. Так, сейчас надо мне взять под руку сразу. Так, греем насадку и греем утюг одновременно. Вот, в общем, у нас две пайки. Мы их сделали под полом с помощью газовой горелки, отдельные насадки и утюга в таком вот нестандартном не положении. Ну, теперь закончим пайку вот в этом районе и все. Можно запускать воду. В общем, мы завершили монтаж. Спаяли здесь. Спаяли здесь. Запустили воду. Проверили герметичность их соединений. Все у нас хорошо. Итак, в общем, вот такой вот способ монтажа трубы, пайки трубы, когда у вас не получается достать до какого-то момента утюгом. Можно использовать вот такой вот. Короче, вот такой вот лайфхак. Если было вам видео полезно, ставим вот такой вот пальчик вверх. И можете написать в комментариях, какие варианты, какие способы монтажа в труднодоступных местах, знаете вы, будет полезно, тоже попробуем. Ну, а все. Всем спасибо. До новых встреч на канале Перестройка 116. С вами был Кавсин Алинар Пока.